Привет, дорогие друзья, меня зовут Игорь Мерлин, и я рад приветствовать вас на моем видеоканале. Я системный эксперт по масштабированию доходов, системный аналитик и наставник с 25-летним стажем. Мой видеоканал про деньги, повышение доходов, масштабирование, монетизацию и безопасные инвестиции. И про то, где и как находить платежеспособных клиентов. Также вы найдете здесь множество практических советов и лайфхаков. На моем канале есть раздел медитативных практик для восстановления сил, мотивации и трансформации сознания. Подпишитесь на мой канал прямо сейчас, и это значительно приблизит вас к большим деньгам. Теперь коротко о себе. Я помогаю предпринимателям, экспертам, коучам, наставникам пробивать денежный потолок и масштабировать бизнес путем выстраивания четкой и понятной системы в бизнес процессах через трансформацию сознания, проработку жизненных ситуаций и открытие нового видения. Также я помогаю получить пошаговый план увеличения доходов, оптимизировать и систематизировать ваш бизнес, найти точки роста и правильный вектор развития для масштабирования вашего бизнеса, выстроить надежный и стабильно растущий бизнес. И если вы хотите увеличить свой доход в два и более раз систематизировать и оптимизировать процесс получения прибыли, избавиться от страхов и сомнений, мешающих продавать дорого свои услуги, получить новые бизнес-идеи по масштабированию, записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке, которая под этим видео. И теперь, чем я могу быть вам полезен? Я научу вас быстро принимать правильные решения выходить из сложных ситуаций, находить ошибки в бизнес-процессах, прокачать уверенность в себе, навыки переговоров, коммуникаций и построения команды. Среди моих клиентов есть предприниматели, эксперты, наставники, депутаты, долларовые миллионеры и совладельцы крупных холдингов. Я консультировал топ-менеджеров таких компаний, как «Автодор», группа компаний «СНС», «Русгидро», и множество других. Я неоднократно принимал участие в качестве эксперта в телевизионных передачах на Первом канале НТВ, РНТВ, ТВ3, Мир, канале Ю и многих других. На всякий случай, мое основное профильное образование это Московская высшая международная школа бизнеса при Академии имени Плеханова по специализации «Системный анализ и управление бизнес-процессом» которую я окончил с отличием. И также Митро, Московский институт телевидения и радиовещания Останкина. Итак, дорогие друзья, подписывайтесь на мой видеоканал и получайте быстрые и надежные результаты.